Здравствуйте. С вами Владимир Чернул, и сегодня мы научимся помогать своей печени при помощи огненного дыхания капалабхати. Капалабхати это дыхательное упражнение, пранаяма. Капала буквально означает череп, бхати сияющий и чистый. Капалабхати это очистительная техника, поэтому название можно перевести как очищение черепа. Капалабхати также называют дыханием огня или огненным дыханием. И, кстати, западные учителя йоги ничего не говорят об очистке массажа печени при помощи этой пранаямы. Итак, как выполнять Капала абхати? Чтобы освоить Капала абхати, научитесь дышать животом. На вдохе надувайте живот, на выдохе подтягивайте брюшную стенку к позвоночнику, пока не привыкнете к такому дыханию. Затем попробуйте на выдохе сделать движение брюшной стенкой более активным. Получится активный выдох. Расслабьте брюшную стенку, опустите ее, и воздух сам войдет в легкие. Так получится пассивный вдох. Тренируйтесь медленно, чтобы привыкнуть выдыхать активно, а вдыхать пассивно. Когда освоитесь, сядьте в удобную позу с прямой спиной, или просто на стул, или на пропс, как это делаю сейчас я. Закройте глаза, соберите внимание в нашем случае в области печени. Сожмите мышцы промежности, так называемый нижний замок (мулабандху). Делайте резкие частые выдохи через нос. Выдох активный, вдох пассивный. Для начала достаточно 10 дыхательных циклов. Когда привыкнете и освоите, доведите до 108. Следите за тем, чтобы грудная клетка и верхние отделы легких не участвовали в дыхании. Вы словом выталкиваете воздух животом снизу вверх, просвещая голову и все дыхательные каналы, носоглотки, а также массируя печень и другие внутренние органы. Обязательно нужно следить за нижним или корневым замком, мулабандхой, сжатие мышц промежности, тазового дна, особенно женщинам. С их специфической анатомии. Мулабанха запечатывает нижний конец сушуна Нади центрального канала, превращая утечку энергии через нижний центр. На продвинутом уровне практики Мулабанха пробуждает мула чакру и мощную спящую в ней энергию Кундалини. Мулабанха избавляет от дряхлости в старшем возрасте. А отдельные адепты с ее помощью даже полностью побеждали старость, до седых лет сохраняя физическое состояние тела совершенно молодым. Эта практика заслуживает отдельного видео, поэтому поговорим о ней попозже. Аж так, чтобы простыми словами, как делать муабандху, представьте себе, что вам посреди улицы захотелось туалет по двум нужным одновременно. Это и будет муабандха. Теперь вернемся к Капалабхатии. Капаламбхати бодрит, освежает мысли, прощищает носоглотку и активизирует шковидную железу или эпихиз, точку третьего глаза. Регулярная практика этого дыхательного упражнения помогает восстановить естественные циклы сна и водствования, избавляет от бессонницы, помогает легко просыпаться по утрам. В восточных духовных традициях считается, что активизация третьего глаза способствует ясновидению. С точки зрения же научной медицины, при стимуляции шишковидной железы увеличивается выработка меланина. Этот гормон регулирует циркадные ритмы организма, режимы активности и пассивности. Он продлевает молодость, является сильнейшим антиоксидантом, тормозит развитие опухоли, снимает стресс. Однако чрезмерная практика капалабхати у начинающих может вызвать ряд неприятных явлений головокружение, повышенное внутричерепное и общее артериальное давление и даже диарея банальный понос в связи с тем, что она хорошо массирует печень и кишечник. Существуют практики вхождения через капалабхати в состояние измененного сознания, сходное состояние наркотического опьянения. Эту практику даже называют пранаяма марихуана, так как она является разновидностью холотропного дыхания, действие которого достаточно хорошо изучено на организм. Слишком частая практика капалабхати приводит к гиперактивности шишковидной железы и торможению репродуктивных функций мужчин и женщин. Вероятно, в этих целях капалабхати использует монахи-ягины, сублимирующие сексуальную энергию и направляющие ее из нижних центров тела вверх по позвоночному столбу. На себе, кстати, я такого эффекта пока не заметил. Моя сексуальная энергия используется у меня по своему низменному прямому назначению. Вот зато симптомы диабета, такие как подташнивание, повышенная жарда, неврес, небольшие язвочки на коже исчезли практически сразу же после того, как я начал практиковать эту пранаяму. В следующих видео мы научимся помогать нашей печени при помощи нескольких простых асан. Но прежде чем приступить к ним, но, в общем легкой разминки, в, основных, в основном целевых мышц. Это небольшие скруты, складочки и так далее. Да, хочу сказать, что я не претендую на роль продвинутого яготичера или еще какого то Сам я в начинающий, да и начиная после 60 лет и после среднестатистического нездорового образа жизни, вряд ли можно рассчитывать на какую-либо продвинутость. Моей целью является донесение до бывших товарищей по несчастью, диабетиков, того факта, что в большинстве случаев эндокринологи просто врут, утверждая, что пациент обречен до конца жизни сидеть на таблетках и строго диете. И доказывая это на своем примере, открывая перед ними перспективы излучения диабета. Есть еще одна цель. Когда смотришь на настоящих мастеров йоги, приходит понимание, как это далеко от совершенства. И могут опуститься руки. Кстати, сам проходил через это. Но для излечения от большинства болезней нет необходимости в идеальной практике и в идеальной технике. Достаточно желания и старания. Ведь если бы было иначе, то самыми крутыми йогами были бы актеры цирка Десоль. Есть такой в Канаде. Так что желайте, старайтесь и вы достигнете цели. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео.